Ребят, перед записью я хотел бы сказать, что у меня проходит конкурс на 3000 рублей и один ключ Майнкрафта. Чтобы вступить в конкурс, вы должны подписаться на канал мой Вармака, написать в комментариях, поставить лайк и открыть фит. Все будет определено на сайте random.org бе ребят.